друзья всем привет сегодня будет максимально полезное и денежное видео сегодня в видео поговорим о бирже biswap dex обменники а именно о стейкинге фарминге то есть то что может нам позволить приумножить свои средства где мы можем налегке получить от 5 иксов 10 иксов а то и больше и поверьте я знаю о чем говорю потому что вот 5 иксов с этой биржи я уже забрал и дальше покажу свои стратегии и буду стараться максимально больше и больше зарабатывать на данной бирже и также покажу как здесь на бирже есть даже такое как стейки NFT до 2000 процентов в общем присаживаемся друзья кому данное видео может быть интересным поехали Итак, биржа BESWAP, я не буду сейчас останавливаться, что это, как это работает, чтобы не затягивать ролик. Пожалуйста, кто первый раз, посмотрите, вот ролик я записывал месяц назад, обзор биржи, там более подробно. И кто прислушался и купил данный токен еще по 37-30 центов со мной в данном видео, вы смогли поднять около от 5 там, до 6 XSOL. Но сейчас цена уже корректируется и подошла к первой зоне Покупки, которые я готов брать на коррекции и закидывать обратно в стейкинг, фарминг и приумножать. И создавать источник пассивного дохода и в будущем ловить иксы от данной биржи. Ну а перед тем как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информации больше и своевременно я бросаю сюда. Ну и чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. Итак, графику и разбору цен, когда покупать данный токен бирже, мы обязательно вернемся чуть позже, а сейчас перейдем сразу во вкладочку «Стейкинг», а потом «Фарминг». «Стейкинг» находится во вкладочке «Лаунч Пул», нажимаете «Стейк БСВ». Так вот, здесь есть три пула, которые мы можем приумножать свои токены BSV. Еще с первого видео, кто смотрел, я закидывал сюда 500 монет и сюда. Заплатил я за это по 200 долларов, сейчас даже уже в моменте, видите, 645. Здесь с пула Earn BSV я вытянул быстренько, потому что это было для спекуляций, продал, взял иксы и теперь цена корректируется, и я готов. Эти средства обратно потихонечку начинать направлять на стейкинг и фармить. Так вот, holder pool, да, стейкинг. Чем он отличается? Здесь вы, если закидываете сюда, у вас есть абсолютно все преимущества пользования биржей. Вы можете пользоваться реферальной программой, которая здесь есть, наверное, одна из первых на DEX-обменнике. То есть, если вы закидываете и стайкаете здесь токены, вы можете делиться своей ссылкой. И по вашей ссылке, если переходят, люди там торгуют, делают какие-то обмены, вы получаете с комиссии некоторый определенный процент, мелочь, но тоже как бы есть и приятно. Дальше, какие здесь есть преимущества. Если вы закинули сюда как минимум 200 токенов BSV. В стейкинг, ну, помимо того, что вы видите здесь API, годовой процент 84%. Если люди, чем больше стейкает тем процент уменьшается. тем Когда люди вытягивают, там продают, фиксирует он, естественно, увеличивается. То есть я здесь видел и 100 с чем-то процентов, и 60 с чем-то самый низкий. Ну, в среднем я так за месяц скажу вам, он где-то 70-75 получается. Вот. Дальше. Здесь есть автокомпоунд. Э, то есть инвест. Вот, к примеру, я заложил 500 БСВ. Мне уже накапало 529. И на меня работает уже 529 монет. То есть Сразу они, как только генерируются, появляются монетки, они у меня идут на счет, и на полную сумму я получаю процент. Таким образом, все больше и больше и быстрее я накапливаю количество монет. Преимущество данного пула еще в том, что вы, если хотите, и вам нравится какая-то монета, типа такая как Cardano, Solana, Ethereum, BNB, BTC, вы... Как держатель первого, как холдер первого пула, если у вас там есть минимум 200 монет за стейкена, вы можете сюда направить еще максимум 500 монет, не больше чем 500 монет, и получать вот под такой годовой процент, как, к примеру, 70%, и получать токены Solana, токены Кардана, Ethereum. И я считаю, ну, для людей, которые эти монетки тоже хотят приумножить, это тоже отличная, прекрасная возможность. Теперь, с минусом данного пула, он, естественно, здесь не получится сразу забрать. Он рассчитан как минимум на 60 дней. Почему я сегодня не вытягиваю? Потому что, смотрите, если я начну вытягивать, нажму забрать все монеты, то я получу только 397 вместо 529. Потому что условия такие. Если раньше, чем через 60 дней ты забираешь, вы теряете 25%. Вот. Это нужно учитывать. Но я сюда кидал э, в долгосрок, наоборот, чтобы у меня не было желания вытянуть и продать. Поэтому я делал осознанно и плюс, чтобы пользоваться преимуществами данной биржи. Дальше есть второй э, пул, он такой же, как и первый, автокомпаут. Он пользуется самым большим спросом, потому что преимущество у него то, что вы здесь можете забрать свои токены в течение 72 часов. И заплатите комиссию всего лишь 0,1%. Ну, то есть 0,1% от ваших токенов. Не 25, а 0,1%. Понимаете, да? И третий пул, которым я брал чисто для спекуляции, я закинул. Но, конечно же, процент API меньше. Но вы в моменте... К примеру, вы купили токены, вы их холдите, ждете, когда резко цена вырастет. Вот она выросла. Я взял, часть продал под 3 XA зафиксировал, час продал по практически 5x и вот эту всю историю я продал зафиксировал прибыль и теперь сейчас будем направлять в фарминг поэтому стейкингом надеюсь здесь с этими пулами все понятно и переходим в кладочку фарминг здесь я не помню по моему в предыдущем видео когда я рассказывал вообще просто наглядный обзор делал я скорее всего не было этих фармингов и здесь появились видите даже ход горячее предложение и здесь Видите, процент довольно-таки неплохой. И он здесь постоянно меняется. Смотрите. Сейчас мы можем закинуть вот под 288% процентов годовых. Он тоже прыгает то 300, то 200, где-то вот так. Но вот в среднем 200-220 сейчас пока нету такого сильного наплыва. Мы можем фармить любые Монеты. Я сейчас э, выберу и сделаю в пользу BNB и BSV. То есть я куплю. Э, я уже купил, сейчас покажу BNB и BSV. Но вы же, к примеру, если не доверяете BNB, к примеру, можете выбрать любую другую пару и получать вознаграждение в токенах BSV. Если у вас имеются токены, вы просто их храните, они где-то валяются э, на биржах без толку. Вы можете сюда закидывать и создавать пару и фармить и получать еще и дополнительно токены BSV. дальше, если вы к примеру, хотите сминимизировать свои риски, не знаете будет падать токен BSV или BNB, то условно ну вот, есть 1000 долларов у вас да, вы берете 500 долларов в USDT и 500, на 500 долларов покупаете BSV и закидываете вот видите, здесь самый высокий процент и закидываете сюда у пару но здесь вы должны иметь в виду то, что да, если рынок пойдет вниз, токен БСВ будет проваливаться, то вы будете терять там два раза меньше, потому что в стабильных коинах у вас половина имеется средств. Но если БСВ там рванет еще на пару иксов вверх, то, естественно, вы в два раза меньше будете зарабатывать, потому что у вас меньше э, самых токенов БСВ. Ну, паре БНБ, естественно, если проваливается и та, и та по цене в долларах, БНБ вниз, БСВ вниз вы теряете. Но... Когда мы накапливаем, естественно, и принимаем такое решение, то мы рассчитываем только на рост. Я проанализировал, что такое BNB, что такое BSV. Естественно, это одна из самых перспективных, мощнейших и топовых номер один бирж Binance Coin. Ну, Binance и их токен BNB и BSV. Тоже под крылышком Binance. Недавно был листинг и партнерство и все остальное. Токен BSV молодая DEX биржа. Мне она даже лучше, чем Pancake. Я тоже для себя вижу большие перспективы. И я буду заряжать именно в этот пул. Так вот, как же нам создать LP пару, чтобы сюда закинуть и начать фарминг и получать проценты в BSV. Прямо здесь нажимаете DETAL, нажимаете Get LP, создать ликвидную пару. Я рекомендую пользоваться кошельком Metamask, к примеру, с Binance вы переводите там, не знаю, сколько вы хотите, там 1000 долларов, да, копируете адрес в сети BEP20, скопировали, перекинули 1000 долларов в USDT. И здесь вот э, swap, берете USDT и покупаете на 500 долларов токен BSV, к примеру, и токен BNB, если вы хотите создать такую ликвидную пару. Дальше вот liquidity, да, там добавляем. Я уже купил эти токены, выбираю BSV. И выбираю BNB. То есть у меня одинаковое количество и тех, и тех в долларах. И нажимаю макс И у меня подтягивается, сколько мне нужно BNB. И нажимаю Supply, создаю ликвидную пару. Вся эта история, конечно, подписывается. Комиссии здесь минимальная Одни из самых низких на рынках Это тоже преимущество. И здесь еще прикол такой, что от тех транзакций, которые вы проводите за комиссии вам еще и на счет возвращается в токенах BSV, вот этой копеечки мелочь, но приятно, а потом, когда она собирается, там за год можете ощутимую сумму вывести. Вот здесь колокладочки SWAP, видите, у меня собирается, это за комиссии. то есть вот я там пару транзакций там делал и уже у меня пол токена BSV вернулась на счет, тоже прикольно. Дальше идем в фарм, опять детали и нажимаем STAKE LP ту пару которую мы создали нажимаем confirm еще раз подписываем транзакцию все есть и здесь напротив вот этой пары видите фарм синенький появилась то есть это чтобы вы понимали что вы уже сделали и пару и зафармили здесь вот то есть вы можете забирать вот эти бсв которые будут накапливаться нажимаете детали нажмете harvest и оно будет вам появляться на кошельке метамасс то есть забирать свою прибыль пассивный доход то есть смотрите вот даже стейкинга фарминга неважно вот даже токен в самом начале зародыша есть, проанализировали хорошая биржа и все будет хорошо она будет развиваться хотя бы наполовину так как панкейк Swap развивалась ее прокачали а панкейк прокачивали там до 7-8 миллиардов капитализации, это около 50 долларов практически цена была токена почему данная биржа, которая даже лучше я бы сказал, панкейка не может стоить тех же 10 долларов, а это будет всего лишь там около 3 миллиардов капитализаций. я думаю на бычьем рынке этот будет продолжаться или следующий неважно, я думаю это все возможно потому что и листинг на Binance был и еще ожидает листинг на остальные крупные биржи и плюс уже под крылом бинанса, то есть развитие идет полным ходом, это уже круто. И вот даже с 200 долларов, которые я закинул по 37 центов, если вот даже приблизительно 84% годовых, с учетом автора инвеста, 500 монет могут превратиться за год в 1000, и это 1000 Монет, если цена, дай бог, вырастет до 10 долларов, может превратиться в 10 тысяч. То есть, с 200 долларов можно в 10 тысяч. То есть, вы, грубо говоря, за 200 баксов можете купить поддержанную иномарку через год или через два, когда, ну, дай бог, что если цена подлетит. Да, здесь до 5 подлетит, но я более чем уверен, в будущем 5 долларов так точно он должен стоить. Я думаю, 5 тысяч долларов с 200 тоже будет отличный результат. То есть, поняли, да, можно холдить, свободно абсолютно закидывать и докупать на самых низких просадках в долгую. Можно закидывать, фармить, чтобы вытянуть сразу в целях спекуляции, чтобы вот как сейчас там подлетело 3.5x, сняли, забрали и купили дешевле. Можно тоже таким заниматься. То есть, стратегию, выбор вы уже ну, как бы сами для себя решаете. Я всегда половину для спекуляции оставляю, а половину для инвестиций в длинную, да? для источника пассивного такого дохода дальше смотрите здесь примечательная штука есть NFT стейкинг даже вот такая история я к сожалению пропустил когда NFT это как на бинанс там боксы там раздают да и их очень сложно купить сразу потому что разбирает здесь вроде не было такого ажиотажа но можно было купить NFT и которые там по минимальным ценам продаются, биржа продает, а потом вы выставляете их на продажу. А на продажу вы выставляете B smart Market. И вот есть Market. Здесь нажимаете и сейчас Biswap Ruby orn идет. То есть nft вот эти можно стейкать. Смотрите, если сделаем фильтр, поставим самую низкую цену и здесь поставим от 10 там, до 100 вот это, видите, как энергия, такой значок, будем называть ее энергия. Чем больше вот этих значений энергии, там 10, 100, тем дороже будет стоить вот эта nft фишка с канарейкой, да, они тут разные. И люди продают, ну, условно, по те, за те деньги, которые там считают нужным продать. Продастся или нет. Другой вариант, ну, вот самая дешевая с 10, да, там, стоит 17 долларов. Если взять с 100 такими энергиями, видите, вот самое минимальное – это 350 долларов, 290 БСВ. То есть надо понимать, по чем продавала там биржа, смотреть. И вот это, если выставляете, на этом можно заработать. Но плюс, если вы купили по дешевке, можно не продавать, а, к примеру, выставлять вот сюда NFT стейкинг по 2000%. Нажимаете «Калькулятор» и вот смотрите. Там энергия у вас 100 с NFT-шкой, она стоила там минимально 350, то здесь показатели вы будете получать в четырех монетах BSV, VW, BNB, USDT и BFG, да, то видите, эти люди продают уже намного дороже, чем мы даже со стейки с 2000% получим за квартал, это там около четырех месяцев, получим 110 долларов, да, там на пассиве, есть при условии, что... Цена данных активов останется, которая есть сейчас. Но она может как вырасти, так и упасть. Поэтому здесь будет цена варьироваться. Но самое главное, что здесь такой стейкинг есть. И у вас будет выбор, когда вы энергетишку ну, приобретете. Вы можете либо стейках задействовать вот здесь, получать пассивный доход. Либо твою энергетишку выгодно продать, если получится. То есть здесь это есть и это очень круто. И вся эта история... Покупки, продажи, свапалки, стейкинги, NFT-шки, лотереи, которые все есть, подробно в первом видео рассказывал. Вся эта э, часть, которая идет, проценты, она идет на сжигание. Это очень хорошо в будущем и сказывается на цену. Если глянуть на главную страницу, они уже, вот здесь, э, 26 миллионов токенов сожжено, это около 4% от всей миссии и чем больше идет развитие, популяризация больше людей здесь ну, появляется на бирже задействовано фарминга стайкена, тем больше стокенов как бы сжигается, это очень хорошо будет в дальнейшем на, на курсе э, сказываться. Так вот, по, по поводу курса, да, по я уже купил то, что я там продал, проехался, получилось. Я смотрю, что здесь коррекция уже подходит практически 50%. Процентов, и лично для меня это довольно неплохая ситуация, чтобы прикупить часть токенов, которые я вот при вас уже отправил в фарминг. И где-то район доллар 10 да, там, доллар. Если цена придет, то вот первую покупку можно брать, если у вас просто нет этих токенов и вы не успели заработать, если вы просто только начинаете покупать. вот Это не призыв там к действию, я вам просто говорю, где бы я брал. Вот первое доллар, доллар 10 покупочка, потом 80, э, район 80 э, докупил бы второй раз и район 60 центов, если придет, тоже здесь докупил. Это как раз дно э, с Binance, после листинга был э, тоже взлет и потом вот такое дно нарисовалось в районе 60 центов и потом еще пошел взлет. Если брать глобальный, открыть полный график, да, годишный, это около год данной активу, то мы видим, что здесь в стадии таком накоплении уже не первый раз токен к 2 долларам летает, потом на 30 центов, опять к 2 долларам, опять на 30 центов и опять к 2 долларам. Придет ли он сейчас там к 30 центов, я не могу с точностью сказать. Все может быть в зависимости куда биткоин прольет. Но после листинга на Binance, если все будет с биткоином хорошо, после листинга на Binance дно нарисовало 60 центов в районе, то вряд ли оно ниже упадет, если биткоин, конечно, не повалится там ниже 30 тысяч. Поэтому здесь уже, конечно, принимать решение о покупке, ну естественно, вам предстоит самим. Я вот доллар 20, 80, 60. Ну, если там вижу дно, будет сильная просадки то с удовольствием еще там докуплю, и все будет закидывать фарминг, стайкинг пусть приумножается. Но если вот эта вся стадия накопления годичная пробьется вверх, то вы же понимаете, ну, 5 долларов это будет не такая уже фантастика, а может и 10. Поэтому перспективы данного токена и в данной бирже, конечно, на рост имеются все. Ну а стейкайте вы или фармите... Покупали ВБСВ токен или нет Буду рад конечно же Почитать в комментариях Обязательно об этом пишите Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал Ставьте колокольчик Чтобы не пропустить все еще видео А на этом у меня все друзья Всем желаю удачи, всем профита Всем пока